Привет, меня зовут Алла Митрофанова. Спасибо большое за приглашение выступить у вас на конференции. Мне очень жаль, что я не с вами. Я, мой старенький компьютер больше не поддерживается программами, поэтому мне пришлось использовать не YouTube, который тоже больше не дает возможности записи, а старенькую программку, которая тут находилась в моем компьютере и которая имеет старые декоративные эффекты. Этот эффект называется световой туннель и отсылает нас к эстетике раннего дигитального творчества, когда из туннелей появлялись всевозможные монстры. Это такая туннельная парадигма киберпространства. Значит, говорить я буду о цифронтологии. Цифра онтология это мое изобретение, <смех> мое слово, но вообще она э, является тем же контекстом, где многие пытаются сейчас создавать дигитальную антологию или онтологию дигитальных объектов. А в некотором смысле это новый, новый тип онтологического мышления, который идет параллельно с антологиями нового материализма, антологиями агентного реализма, антологиями спекулятивного реализма и так далее. Здесь есть очень важный момент. Когда мы говорим о новой антологии, мы имеем в виду не новые объекты и не новые сюжеты, а новые правила доступа и новые базовые алгоритмы, какие-то другие базовые алгоритмы. То есть они не новые в каком-то абсолютном смысле, но они новые, потому что они другие. И вот очень важно заметить, каким образом происходит сдвиг вот этих онтологических, базовых онтологических различий или правил доступа. Правила доступа – это э, слово это понятие придумал Вентин Мису, но это примерно то же самое, о чем говорил поздний Лакан о четырех дискурсах. То есть каждый раз, когда мы входим в речь, в действие, мы себя уже каким-то образом позиционируем. Мы можем позиционировать себя как самоочевидно существующие. Тогда э, мы начинаем отсчет вот именно с этой позиции. Мы можем говорить о существовании каких-то структур. Тогда мы начинаем отсчет от структур, систем и вписываем собственное существование в них. Вот это бинарность структуры и существования является классической бинарностью. И в классической она делится как природа, культура, материя, идея, мужское, женское. Понятно, что гендерный аспект в любой аксиоматике, в, любой... в любых основаниях онтологии всегда присутствует, поэтому смена онтологии это еще и феминистский вопрос. Потому что феминисткам, как правило, какие-то моменты виднее, потому что они находятся на той стороне, на стороне объекта. Да, вот Субъект-объект это тоже дилемма классической антологии. Поскольку женская традиционно находилась на стороне объекта, то уязвимость этого положения, когда. Некто оказывается объективирован и вписан в якобы тождество. То есть ты должен соответствовать своему объекту. Это положение крайней уязвимости. Соответственно, оттуда можно запустить переосмысление вообще всей э, бинарной конструкции. И вот значит классическая, классический бинаризм субъекта-объекта... В классической философии еще и усилен понятием сущности. Но, как бы, объект существует как сущность, то есть уже данность, окончательная данность. Субъект существует как ценность, то есть он наделен несомненными правами на описание. Поэтому э, говорить о перемещении... Э, Поэтому антология сущности или антология, упирающаяся на эти жесткие закрепленные понятия сущности, может быть как угодно хотеть быть освободительной но это всего лишь перенос с позиции угнетения на позицию власти. Ну, то есть это как бы бинарный такой перенос, когда негатив меняется на позитив. То есть не меняется сама металлогическая логика. То есть мы можем сколько угодно хотеть э, изменить конструкцию, но до тех пор, пока мы находимся в этой бинарной оппозиции, мы можем ее только переворачивать, ну, как происходит часто э, в революционных событиях. То есть угнетё... кто-то из угнетенных становится э, тираном, а сама логика социального института остается примерно такой же. Вот, соответственно, то, о чем я говорю, новые антологии, это новые антологии в основном последних десяти лет. Это антологии не имеющие бинарности и не строящиеся по принципу сущности. А как еще? А? Ага. И, есть, и здесь вот такой ход. Значит, мы отказываемся от, от самоочевидности сущностей, самоочевидности дуализма, мы начинаем смотреть, а каким образом этот дуализм был помыслен, как он сконструирован. То есть мы переходим от этих э, пред, двух предельных оппозиций, мы переходим в пространство между ними. Потому что конструируются они плотностью различных связей, предположений, воображений, множеством практик. И это пространство между. Это пространство промежуточное или медиальное. Ну, собственно, медиальные антологии – это антологии технологического свойства. Технологического, значит, они смотрят, как сконструированы свои объекты, как сконструированы практики, дискурсы. Если мы говорим о таких антологиях, то это, собственно, не что-то совершенно невероятно новое. Это маргинальная линия, особенно философии XX века. Вначале пытались рассматривать восприятия в империокритицизме, экспериментальной психологии начала XX века. Потом был феноменологический поворот, когда пытались точно так же технологически микрошагами рассматривать сознание, как оно устроено. Но был и революционный праксис в этом направлении. На Наша революция семнадцатого года попыталась перепродумать и переконструировать радикальным образом новую социальную практику, нового человека, новую повседневность, новую сексуальность и так далее. Но все эти попытки были слишком сложными. И возбладала в 30-е 30 годам лингвистичес, лингвистическая философия, то есть произошел лингвистический поворот, который. Больше не удерживала позицию природокультура. Но он поставил фильтр, благодаря которому... Фильтр репрезентации. Благодаря которому то, что не названо, не услышано, не понято, оно не существует. Соответственно, вот лингвистический структурализм является такой формой гиперрепрезентации. И, соответственно, тот период, который является непосредственным предшественником того антологического поворота, в который я себя устраиваю, начинается, условно говоря, с 1968 -го года с критики репрезентации, с критики структурализма. Что происходит, когда распадается структура репрезентации, Оказывается, что у нас больше нет единственного входа в культуру. У нас множество дыр технологических, языковых, эффективных, эмоциональных, материальных. И мы должны оставить надежду на то, что мы сможем охватить это все одним фильтром, и определенной строгой конструкции алгоритма. И тогда мы начинаем следить за множеством практик. Вот это множество практик, плотность структуры генезиса реальности является как раз тем важным моментом, когда рождается еще компьютерная технология. Потому что без... Лингвистическая философия хорошо работала за счет ресурса языка. Но она производила не только аналитические тексты, но еще и еще идеологические программы. Идеологические программы, точно так же, как лингвистический репрезентационализм, Выбрасывали все слишком сложное, слишком множественное в своем генезисе. То есть образовывались и простые жесткие репрессивные системы, которые на медиуме аналитическом или технологическом медиуме языка убрать довольно сложно, несмотря на расцвет психоанализа. Вот что мы имеем сейчас? После 68 -го года и в философии, и в технологии происходит очень интересный процесс. Процесс сегментации элементов и одновременно процесс перевода языка лингвистического на математический. То есть к моменту 70-х годов у нас была современная математика, которая также не видела объекты еще со времен а, начала XX века. Что все э, теории множеств объектов рассыпались на элементы, на подмножество. соответственно математика стала способом связывания, способом спекулятивного удержания новых антологических возможностей. Ну, собственно, это э, это тот концепт, который э, философия философию пришел через базию. С другой стороны, язык, язык, рассыпал, язык структурированный, язык как структура, рассыпался на множество практик. И произошло смешение как бы лингвистической паразитмы и математической парадигмы с ее способностью считать микрофункции, микродействия. То есть появился Язык программирования. И теперь язык программирования является тем медиумом, который заступил на место лингвистического описания, описание сознания, через сознание, феноменологию сознания, описание через восприятие. Потому что, и более того, язык программирования имеет свое формализованное, логику, свои технические объекты и быстро развивающуюся технологию, которая благодаря смешению лингвистического и математического сумела захватить наши микропрактики как свой новый объект. То есть фильтр, репрезентационный фильтр стал слишком прозрачным. И оказалось, что при помощи вот новых технологических возможностей можно замечать, регистрировать и организовывать такие области, которые ранее считались натуральными, самоочевидными и недоступными для рефлексии. И таким образом у нас есть технология, которая... Как бы репрезентирует вот эту технологию, которая работает с этой новой способностью организации мира. Этот мир технологически опосредован. Вот точно так же, в принципе, как мир середины 20 века был лингвистически опосредован. Но что такое технологическое опосредование? Это... Такая технологическое обосредование проходит куда больше в нашу личную жизнь, в нашу как бы натуральную, натурально-естественную жизнь. Да? Нет, То есть мы должны научиться смотреть на вещи по-другому. Во-первых, осознавая технологическое обосредование, мы понимаем, что Натуральных объектов нет. Что природа достаточно проницаемая. Что она конструируется, то есть природа как объект, конструируется при помощи языка, при помощи измерений, при помощи технологий. Она никогда не дана сама по себе. Точно так же мы природный объект, Можем перенести в реальность. Реальность – это наш объект, который конструируется точно такими же множественными практиками и технологиями. Практики сейчас можно осознавать как технологические. Лингвистические и социальные практики, и психические практики, и даже физические практики. Они могут быть технологически проинтерпретированы. И вот тогда перед нами возникает проблема. Это новая антология без оснований, без сущностей, без бинарной оппозиции, материальное сознание является гибридом, природно-материальным гибридом, природно-культурным гибридом. Это то, что нам сказала когда-то Донна Нахаровой. Или она является дискурсивным материальным производством, то, что нам сказала э, философ э, Карен Барат. И это значит, что в нашей реальности присутствует наша агентность, то есть наша деятельность, наша вставленность. А это значит, что мы из нее не можем выскочить. У нас нет другой реальности. У нас есть только вот эта, и она достаточно хрупкая. Она обладает определенным эстетическим подходом. Она имеет этические правила, которые нельзя не учитывать.